Всем привет! Сегодняшний ролик будет посвящен людям, которые хотят научиться нырять глубоко но им мешает страх и паника вот. Расскажу значит, на своем примере, как я боролся с этим вот. Сразу скажу, что паника это ваш смертельный враг вот. С ним нужно бороться У вас на берегу ждут родные любят вас так что старайтесь не давать завладеть собой паникой вот. значит разберем какие страхи бывают при нарках на глубину это значит когда ныряешь страх перед бездной страх перед неизвестным то есть куда ты плывешь непонятно Страх, значит, самой глубины, то есть, когда ты ныряешь глубоко, ты боишься всего. Тобой начинает там надевать паника, там, не дай бог, ты что-то еще заденешь там. Вот, страх, значит, перед корягами, какими-то сооружениями бетонными, какие-то арматуры и так далее. Значит, бороться с ними с глубиной можно... Так, и перед бездной и перед самой глубиной то есть нужно чаще нырять часто нырять то есть один раз в неделю два раза в неделю постепенно осваивая глубину привыкая к ней то есть нырнули например ныряйте вы допустим ну, спокойно на 2-3 метра нырните на 5 метров посидите там осмотритесь возьмите с собой конечно фонарик на всякий случай там мало ли чего Водичка мутноватая, плохо там видно будет Чтобы вы могли осмотреться Вокруг себя Что находится вот. в следующий раз там нырните На 6 метров, на 7 метров Тоже нырните, посидите там Освоитесь, осмотрите Привыкните Ну и так постепенно, постепенно Двигаясь в глубине Я так продвинулся, я вообще начал нырять Метров 5 я спокойно нырял для меня страшно было нырять в глубину, где глубина 10 метров, где полная чернота, ничего не видно, но это где прозрачность слабая воды. Вот, я, значит, брал с собой фонарик, я сразу, почти сразу, ну, короче, в один день нырнул на 12 метров. Это было, значит, на Волге, я, как всегда, нырнул на 5 метров спокойно. Там, кстати, прозрак был хороший. Песочек был. Видно был рыбок, водоросли, песок. Далее я увидел горизонт черный. И вот Меня это уже заволновало. Но как свое человеческое любопытство проявил. Решил подплыть, посмотреть. Значит, подплыл, посмотрел. Там был резкий обрыв в глубину стеной. прям До 12 метров. Вот. Первый раз, короче, я спустился с обрыва метра на два ниже, потом на три, на четыре и до 12 метров. Вот. Заходов был, я не знаю, штук 10, я очень боялся, волновался, но я, когда сильно волновался, я это чувствовал, всплывал, успокаивал себя, дал отдохнуть себя, отдышаться. Вот. И снова нырял ну и потом после этого в течение лета я начал постоянно нырять на 10-12 метров вот, потом я освоился то есть для меня 10 метров это вообще не глубина спокойно нырял в итоге сейчас я ныряю на 16 метров тоже спокойно это мой последний рекорд был он установлен на Голубом озере в село Старое Якушкино может, кто знает, в Самарской области находится. Вот. Потом, значит, страх перед корягами, перед всякими сооружениями, бетонными, деревянными, там какие-то арматуры и так далее. Тоже так же с этим бороться. То есть нужно подплыть, посмотреть, дотронуться, там, попробовать, там, я не знаю, веточку какую-то сломать, что-то там отодвинуть. Чем больше вы там находитесь, чем больше вы там э, занимаетесь чем-то там, пытаетесь там куда-то рукой пролезть и так далее, посмотреть что-то, тем быстрее вы привыкнете будете потом спокойно лазить, охотиться, стрелять там хорошую рыбу. Вот. Но есть правило одно, никогда не подплывайте к этим сооружениям по, значит, по течению этого нужно бояться так как на этих сооружениях, то есть деревянных корягах бетонных каких-то конструкций могут быть зацепы блесна, могут висеть крючки какие-то это очень опасно так что не стоит так делать подплывайте к этим сооружениям против течения тем самым вы не распугаете рыбу не намутите то есть когда вы по течению даже плывете, рыба, она все равно чувствует вот эти волнения воды, ваши движения все, шумы, муть там поднимается, это все чувствуется. И, конечно же, неудобно, когда вы намутите в коряжнике, там ничего не видно будет. Вот. Что касаемо коряжников, да. Ну, естественно, вас, если сильно течение, может еще туда просто затащить в этот коряжник. Вылететь его оттуда или нет, это большим вопросом так что старайтесь не подплывать к таким сружениям по течению. Вот. в принципе что еще глубина коряжники старайтесь свою панику все-таки как-то контролировать подавлять будет быть более холоднокровным под водой не ни в коем случае резких движений ногами, руками то есть это все перерасход кислорода двигайтесь спокойно и все будет хорошо чем чаще ныряете привыкнете к воде тем вы быстрее освоитесь на глубину будете спокойно нырять ну, на эту тему в принципе я все сказал всем удачных нырял. Пока.